Приветствую вас, друзья-подруги. Решила снять опять, как в последнее время, как всегда мне нравится уже короткие видео, быстрые такие блиц. Все равно канал мой не монетизируется, поэтому YouTube не будет на моем канале биться за длину видеопродукта. Итак, перед вами подсказка будет от Кассандры на ближайшие 2-3 недели, скажем так. Ну, Давайте на ближайшие 2 недели. Перед вами 4 поля. Выбирайте свое поле, а можете одно поле для себя выбрать, а второе для человека, который вас интересует. Или для своего ребенка даже можно выбрать другое поле. Итак, выбирайте поле. Я начинаю. Будем еще брать небольшие подсказочки от линорманчиков. Ленорманчики нам сегодня в помощь. Как всегда напоминаю, кто хочет участвовать в стримах, смотреть мои стримы и смотреть дополнительные видео, станьте моим патреоном патроном. О как кучно, кучно легло сегодня. Начнем со звезды. Ну, скажу так что в ближайшую неделю возможно вам придется делать какой-то выбор Это карта перекрестка перекресток делать какой-то выбор вы смотрите вперед вы не знаете рисковать не рисковать вот интересный такой камень лег но рисковать в хорошем смысле для удачи конечно ради близких может быть даже не только ради себя я скажу вам так что через вот как кто вот, как только вы открыли это видео и выбрали Параметр звезды, так сказать, вот отсек. Значит, вам подсказка такая от Кассандры. Ближайшие 3-4 дня, я бы сказала, через 3 дня, вот там пару дней будет, когда вы получите правильный ответ на свой запрос. То есть свой запрос такой ко Вселенной. Надо мне рисковать, не надо мне рисковать. Я думаю, что, скорее всего, тут можно и рискнуть, потому что к получению вами этой цели тут прибавляется что-то такое третьей силы. Это камень треть помощи, какой-то вот третьих невидимых сил. Это может быть ваши прошлые навороты, бонусы, заслуги, которые сейчас вот вовремя вам выйдут подарками такими от судьбы. Еще хочу сказать, что то, что, о чем вы долго думаете, это слышит кто-то из ваших умерших родственников, и, и на данный момент, так сказать, пытается помочь и будет помогать в этой теме. Потому что эта тема связана и с удачей, и с любовью. Это, знаете, даже может быть, быть или не быть, делать предложение, не делать предложение. Идти с ним в ЗАГС или не идти с ним в ЗАГС. Дорогие мои, идти с ним и с ней в ЗАГС и делать предложение. Почему? Потому что карта Аиста, сами понимаете... Аист, он все равно символ, работающий на укрепление семьи, на укрепление деторождения. Ну, вот такое, ну, добрый символ, скажем скажем так, добрая карта. Вот такие были подсказки, дорогие мои, для звезды. Теперь смотрим, что же там у вас, дорогие мои лунные. Я Вот это называю спящая красивая луна. У вас начинается период возможности договоров. Ближайшие 8 дней особенно. Ну, может быть, и больше, но первые 8 дней, вот сейчас моменты, как в этом видео, просмотрите. Вот, вот этот камень, он отвечает за благосостояние, за возможность улучшиться. То есть, смотрите, карта у нас какая. Вот так вот положу, чтобы вы видели. Карта книги. Или это наконец-то вы подписываете договор, или наконец-то вы идете на курсы повышения квалификации, может быть и так. Или наконец-то вы просто с кем-то договариваетесь, потому что, смотрите, книга и ключ. Ключ – это мы договариваемся, это ключ нам дают от квартиры или от дома. Или мы это покупаем с учетом камня благосостояния. Или, может быть, мы это снимаем на пару месяцев для отдыха. То есть тут все неплохо. Если вы никуда не едете, то вам подсказка, что прекрасный период. Войти в период обучения. Книга все-таки как ни крути. Книга – это мы учимся. Это мы обучаемся. Книга – учись и договаривайся. И, и хочу сказать, что через две недели интересный период у вас будет, когда... Не надо спешить, надо медленно на слабой медленной скорости все обдумывать и не бояться вот как, какие-то ключи брать в руку, скажем так. Ну, не спешить, вот главное тут вот не спеши, вот этот камень говорит не спеши, оно уже у тебя вот такое все, правильные энергии уже правильно лежат в правильных руслах. Теперь давайте... Теперь давайте посмотрим информацию по ромбику. Тут в принципе хорошие карты. Карта трилистника, он же клевер по-русски, говорит о благосостоянии, о стабилизации. О, хорошо и для сельского хозяйства, и не только. То есть кто-то что-то посадил, хорошая идея. Какие-то вот правильные такие энергии. Оно же и растение, которое растет и нас радует. Оно же и благосостояние. Зеленая карта, видите, зеленая, грин. Итак, что мы видим по камням? По камням, камни говорят, что ближайшие три дня, с момента, как вы видео смотрите, могут быть определенные проблемы в здоровье. Может быть заболит поболит прозвонит хрустит то что вы не долечили это такой момент то есть в ближайшие три дня возможно вы будете загружены переживать э, даже не столько как за клевер э, за благосостояние какое-то а за свое здоровье но через четыре дня это все улучшится вы через четыре дня получите какой-то хороший ответ так сказать ответ, но ну, нужный для вас, я бы сказала, ответ, который совмещает что-то, видите, камень и такая по такой слой и такой слой двухцветность тут, да, то есть для вас это хорошо, даже если вы вот сомневались, это хорошо, или это объединение, или это разъединение, или это дополнение. Смотрите, следующий камень какой лег, тоже что не бойся совмещать, не бойся дополнять, не бойся экспериментировать, не бойся кого-то подтягивать чужого совсем, может быть, из другой среды. Тут очень интересный момент. Это, а вот этот камень говорит объявление, объерчение. Единственное, хочу сказать, что это тоже крутая карта. Якорь, когда вы стабилизируетесь, э, как сказать... Ну, вы понимаете, что вы в правильной теме, правильную тему попали, которая вас может, и вы не будете шататься по жизни и сомневаться, а где что. А вот там попали, якорь поставили, и это нам нормальная стабильность. Стабильность. Видите, тут якорь дает стабильность. Мы якорились. Единственное, я хочу сказать, что э, так как мы примерно 2 две с половиной, там недели три взяли примерно 2, да, недели взяли вот как... Временной период, но хочу сказать, что через две с половиной недели у вас какой-то период будет, когда проверку у вас на, на правильное понимание партнеров, может быть даже новых дополнительных партнеров, на вашу какую-то лояльность. Благодаря вашим интересам, дорогие мои, вот благодаря вашим интересам у вас будет вот тут Проверка такая. Может быть, партнер или партнерша что-то не так ляпнет. Ну, может быть, не так. А может, какие-то там будут мысли вслух, которые вас насторожат. Тут вам надо... Тут смотрите, карта что говорит. Не сомневайся. Даже если тот партнер в чем-то иногда иногда провалы какие-то в чем-то дергает, дергается и неустойчив или неустойчиво, но вы держите этот якорь. И весь проект будет очень силен. Значит, вот на ваших плечах больше на вас это лежит. Вот такие информации. Дорогие мои, кому нравится, ставьте лайки и подписывайтесь. И, конечно, рекомендуйте меня своим друзьям. Теперь у нас вот это. То ли солнце, то ли затмение. Тут хрен поймешь, как я говорю, но больше к солнечная тут история. Просто оно как спрятано. Какие же тайны нам солнце объерчит. Смотрите, первая карта – башня. Ну, в Ленорман башня – это символ какой-то стабильности, или когда мы что-то подстраиваем или достраиваем. Очень интересная, конечно, карта. Тут нарисованы воздушные такие ступени. Мне кажется, это намек, что даже иногда из наших каких-то воздушных идей давно много десятков, назад допустим 10 лет назад придумали и это было невозможно а смотрите смотрите мы стараемся стараемся по кирпичику и постепенно это здание растет вверх эта башня и наши идеи притворяются в жизнь. то есть это очень сильная карта вторая карта наказательная метла метет плетка бьет такая наказывающая вас ну, я скажу вас, ну, может быть, период такой, какие-то покаяния, наказания за что-то. Возможно, кармический. Давайте посмотрим, какие же карты. Извиняюсь, камни, камни. Ну, вот этот камень, он довольно болезненный. То есть, возможно, это в прямом смысле или болезненность, или... В переносном смысле болезненно. Возможно, вы переживаете, будете переживать в ближайшую неделю чью-то победу, чью-то удачу, может быть, чье-то повышение на работе по, по, по лестнице карьерной. Да? Но давайте смотреть в корень. То есть пусть это болезненный камень, но... Ситуация э, окружена рабочими камнями, которые говорят, да, учитывай свои возможности, да, учитывай по, по своему здоровью, что ты можешь делать, может быть, лишнее не взваливай. Так и скажи себе, зачем я буду завидовать Люси. у нее здоровье как у лошади, у меня здоровье не такое, значит, я могу делать то, что я только могу, и вот именно за это я получаю бонусы и зарплат, скажем так, да. То есть все равно камни говорят, иди двигайся вперед, не хандри, не дребезжи. Это первое. То есть будешь карабкаться и получишь все равно свою тему. Видите, даже если иногда на каком-то этапе, благодаря, может, каким-то провалам в здоровье, может быть, провалы в психологическом здоровье, когда мы неустойчивы и что-то сомневаемся. Дорогие мои, когда психологически идут провалы, обязательно обращайтесь ко мне как к астрологу, я вам все объясню, что да как, и что к чему, и что с этим делать. Потому что жизнь напряженная, и бывает мы рождаемся с напряженными аспектами, особенно психологического характера, надо правильно, грамотно уметь жить с этим. Да? То есть первая часть «Карабкайся», все равно будет «По-твоему». А вторая часть, вот это камень такой демонический, да и тут выпал камень лилит. В принципе, похоже. Вот видите, они как... Ну, такая, такое у меня поле, я сделала. Оно вот как срезы дерева, да? Если оно в одной тональности почти что, да? То есть, смотрите, ваши злости и зависти могут привести вас к какому-то неправильному поступку, за который вас могут наказать. Не обязательно человек подойдет вам по лицу, ударит. Не факт. Возможно, это будет кармическая расплата, а кармическая расплата, она часто бывает еще сложнее, когда мы идем, и невидимый булыжник нам падает, но он падает за что-то, дорогие мои. Не забываем, что и мысли наши как бы где-то читаются, и поступки, если мы думаем, что кто-то что-то не видит. Нет, они все все видят. Я вас сейчас к тому... Это не для того, чтобы вас напугать, а чтобы учитывать этот фактор. Поэтому из вот этих всех четырех полей вот это посложнее. То есть первая неделя, первые восемь дней, скажем так, очень даже неплохо, благодаря своему превозмогать надо тут себя. Но вторая неделя очень, э, со, со, э, как сказать, совращающая, какие-то провокационные могут вам какие-то делать такие предложения, которые вам лучше не принимать. Вот поймите, то есть там не будет легких путей. Вот, скажу так, не ищи легкий путь, а то пострадаешь. Вот, дорогие мои, если нравится, ставьте лайки, подписывайтесь и до встречи.